Да, делаем приглашение для визы, есть вакансии очень много, есть вакансии для семейных пар. Да я тебя там в жопу пососи, ну короче, жесть, жесть, понимаете. А противно стало сегодня, честно, немножко. Как добраться до места назначения, не зная языка? Как можно съездить домой и насколько? Какая сумма денег нужна, чтобы прожить до зарплаты? Всем привет дорогие друзья, с вами Антон Белюк и канал Work and Life и как быть в Польше без знания языка и мой первый шок после приезда в эту страну. Так называется данный видеоролик и он будет очередным видеороликом из плейлиста. Антоха отвечает, да-да, он будет очередным видеороликом ответов на вопросы о работе и жизни в Польше на все ваши самые интересные вопросы которые накопились за. Последние два месяца, да, именно два месяца я уже не отвечал на ваши вопросы, дорогие друзья, и скоро вы узнаете, почему так долго. В общем, если вы хотите узнать, как же быть все-таки в Польше без знания польского языка, если вы приехали в эту страну, например, на заработки и услышите ответы на свои самые интересные вопросы, которые накопились за э, ближайшие два месяца, то устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Ну что ж, начну с комментариев под видео. Дело в том, что мой первый шок в Польше, который я ощутил после приезда в эту страну, а приехал я сюда уже полтора года назад, можно сказать. Так вот, первый шок у меня был сегодня, как ни странно. Первый шок был сегодня, и этот шок связан с комментариями под видео, которые я увидел. Дело в том, что я отвечаю периодически, примерно раз в месяц, на все самые интересные вопросы моих подписчиков и людей, которые просто интересуются моим творчеством. Но сегодня я был слегка шокирован, увидев комментарий, так как в принципе адекватный вопрос и вопрос, который стоит внимания, я увидел только один, один вопрос за два месяца адекватный. Остальные же комментарии 40% были просто комментарии. Аморального характера, э, которые писали всякие аморальные личности, скажем так. Животными тоже не назовешь, потому что животные хоть матом не кроют. А там было такое э, нах, зах, короче, не буду э, говорить, там, пососи, э, ну, противно даже вспоминать, в общем. В основном были перепалки между людьми, которые поддерживают мое творчество, которые мне доверяют, которые уже пользовались моими услугами как рекрутеров в Польше. К слову, хочу сказать для тех, кто впервые меня смотрит. Я здесь работаю рекрутером вот уже год, работал на группу Progress, Польское агентство по трудоустройству, сейчас работаю на другое польское агентство, Project Plus, также очень надежное и положительная со всех сторон, ну и сотрудничаю с другими, только надежными и проверенными агентствами, вот. Так вот, перепалки часто между людьми, которые уже пользовались моими услугами, то есть ездили на работу в Польшу, люди эти оставляют положительные комментарии под видео, есть люди, которые никогда не пользовались моими услугами, и таких людей очень много, и вообще меня не знают, возможно, видели мою видео вообще в первый раз, но поливают меня грязью, говорят, что я обманщик, лжец и все в этом духе, не верьте ему но это самое положительное, что там можно найти я уже молчу э, про те комментарии, где э, трехэтажный мат, потом за меня начинают вступаться очень приятно, конечно, но тем не менее хочу сказать, что вступаться за меня начинают те, кто уже пользовался моими услугами опять же говоря, что «Да нет, там как бы все нормально, без обмана и кидала вам, почему вы пишете такую грязь, эти люди в свой адрес получают еще более трехэтажный мат, там зачастую пошлого характера, что считать противно, понимаете, там, да я тебя там в жопу пососи, ну, короче, жесть, жесть, понимаете». И вот этой всей грязи, ну не 40, даже 50% на вот этих перепалах, только грязи. В комментариях я нашел сегодня за последние два месяца. 25% это вопросы э, такого характера, как сделаете ли вы приглашение на работу, можно ли через вас открыть рабочую визу, какие есть вакансии. Я 300 тысяч раз отвечал на эти все вопросы в своих видеороликах и... Еще раз повторюсь, что в ответах на вопросы, в видеоролике «Ответы на вопросы» я не отвечаю на, извините за тавтологию, вопросы такого характера. <как>, как там открываем ли мы, делаем ли приглашения для визы, какие есть вакансии, все в этом духе. Да, делаем приглашения для визы, есть вакансии очень много, есть вакансии для семейных пар. Часто повторяю в своих видео, что... Такие вопросы ли задавайте в личку, пишите мне в ВКонтакте, в Фейсбуке, либо в Одноклассниках. Ссылки на эти ресурсы вы найдете в комментариях к этому видео. Это будут ссылки на мои официальные группы в этих ресурсах. Там я отвечу незамедлительно на все ваши вопросы, а лучше всего пишите, либо звоните мне э, на мои польские номера, там есть и Viber, и WhatsApp, они будут как в описаниях к этому видео, так и сейчас они вот уже появились в нижней части вашего экрана по поводу работы и трудоустройства в Польше, по поводу того, кейс есть вакансии, я отвечу вам там в будние дни с 8.30 утра до 4.30 вечера, так как у меня тоже есть своя личная жизнь, и я не могу незамедлительно отвечать вам и на выходные. И там в 10 часов вечера, в 12 ночи. Увижу пропущенный, увижу ваше сообщение. Не отвечу сразу, отвечу на, через следующий день, на следующий или через следующий день, если это было на выходных, допустим. Но в любом случае без ответа не останется. Вот. Ну и самое главное. Сейчас у меня есть официальный сайт Work and Life, сайт о работе и жизни в Польше. Призываю вас заходить на него, посещать его, он в конце этого видеоролика появится, ссылка на него появится в нижней части, в нижнем левом от меня углу вашего экрана, характерная там будет такая иконка, где два человека здороваются на таких винтиках, стоят, вот туда жмите и... Там будут все списки актуальных вакансий в Польше с подробным их описанием. Там также будут и мои контакты, что-то устроить. Звоните, задавайте вопросы, буду отвечать, как говорится, сразу на них. Вот. Ну, собственно, с первым шоком в Польше, я думаю, разобрались. Первый шок был сегодня, и он касается комментариев. А противно стало сегодня, честно, немножко. Зря стараюсь, друзья. Это у меня вызывает только улыбку это я обращаюсь, естественно, к тем, кто пишет всякие гадости и абсолютно необоснованно в мой адрес ну, а тем, кто меня поддерживает, спасибо, конечно ну, советую вам тоже не трепать свои нервы вступая в перепалку с такими личностями которые позволяют себе писать подобное ну, просто в голове не укладывается ну, это ладно это человеческая сущность, человеческая природа с этим ничего не поделаешь Людям нужен драйв, хардкор такой, трэш, трешняк, побольше матов, оскорблений на самом деле, ввязаться в перепалку, ждут от меня ответа 100% постоянно какого-то, но хрен дождетесь, скажу вам так. Ну и единственное, вот я нашел вопросы, достойные внимания, два месяца назад был задан вопрос, это три вопроса в одном, задал Александр Тихонский.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 Ну, начнем по порядку. Как добраться до места назначения, не зная языка? В Польше, естественно, там, если едешь на работу, к примеру. Что сказать? Если вообще вы ноль в языке, то есть, не понимаете абсолютно, что мы говорят, то Google переводчик в помощь. Интернет есть у каждого практически сейчас на телефоне. Слава богу, технологии развиваются. Практически у всех смартфоны, система Android. И там можете переводить себя но главный плюс, один из главных плюсов жизни в Польше вообще пребывания в Польше нас иммигрантов, этот плюс заключается в том, что э, польский язык, кто то там еще не говорил, очень похож на, ну, он из нашей славянской группы языков, и он очень похож на тот же русский язык, там, украинский, белорусский. Допустим, я никогда не учил польский, я приехал в Польшу, говорить практически не умел, но понимал очень многое, что мне говорят. Меня удивляет, когда приезжают белорусы, там, даже с Гродно, кажется, западная тоже часть Беларуси, но ничего не понимают, что им говорят. Практически. День добрый еле выговаривают. Ну, ладно, это такое. Может быть, я понимал так хорошо уже язык сразу, бы что в детстве часто смотрел польское телевидение, у нас там в Гродно, в Беларуси, в Брест, вот я в Гродно был, из Гродно сам. И, в общем, в западной части показывали такие каналы, как Пальсат, твп 1 поэтому мне было проще с этим. Но если вы вообще не понимаете, то не переживайте. Что-то посмотрели там, в словаре, что-то Google Переводчик, какое-то слово на ломаном польском, какое-то слово на русском. И вас поймут, поверьте, вас поймут, потому что здесь уже, благо, все давно привыкли к иностранцам, которые не разговаривают э, по-польски, к украинцам, к белорусам, которые сюда едут в больших количествах. И поэтому, по-любому объяснитесь, никогда еще не было за мою практику, чтобы кто-то приехал и заблудился. Из-за того, что не знает язык, а большинство подавляющих ездит с нулевым знанием языка и все добираются до места назначения, опять же, с помощью каких-то словарей, как я уже сказал, слово одно, слово второе, слово по-русски, слово по-польски, слово по-английски, кто знает чуть-чуть, и все будет окей, вас поймут, поверьте. Итак, следующий вопрос. Как можно съездить домой и насколько? Ну, я так понимаю, если работаешь, ты имеешь в виду, как можно съездить домой и на сколько? Если вы работаете, по-моему, из лицене, у вас нет такого понятия, как оплачиваемый отпуск, поэтому... Там уже же по договоренности с работодателем. Естественно, через неделю после того, как вы устроились, вас не отпустят. Но если нужно, допустим, через пару месяцев работы, я думаю, можно будет договориться без проблем, если, чтобы съездить домой. Многое зависит от того, в какой части Польши вы живете. Но если это э, восточная часть Польши, например, Белосток, а вы из Беларуси, из Гродно, то можете ездить домой хоть каждые выходные, как это и делает большинство выходцев из Гродно, Гродницкой области, и которые работают в Белостоке. Но если же вы работаете по умове праце, там у вас официально оплачиваемый отпуск и все в этом духе, то вы можете ехать домой, естественно, когда у вас этот отпуск, то есть раз в год дается отпуск, если вы хотите съездить опять же домой на две недели, например. Ну, естественно, когда наступает отпуск, едете. По-моему, через полгода работы по, большинстве, по большинству договоров уже можно брать отпуск. Вот. Ну, и опять же, повторюсь, это если вы хотите на длительный срок. А если на выходные, и вы живете там, допустим, опять же, если брать Украину, ну, в Львове, там где-то рядом с украинской границей, то можете хоть каждые выходные. Если это Беларусь, то это Белостока, вы из Гродно, опять же на пару деньков, на выходные мотнуться, почему бы и нет. Итак, третий вопрос. Какая сумма денег нужна, чтобы прожить до зарплаты? Отвечал я уже не раз на такие вопросы, и видео есть у меня на эту тематику, но отвечу еще раз, потому что тема весьма животрепещущая. На мой взгляд, на мой сугубо личный взгляд, чтобы прожить и до зарплаты, и не сидеть на одном хлебе с солью и на ролтонах. Вам хватит 600 злотых, если брать на месяц. Но если вы едете в Польшу, допустим, на какую-то работу, я советую брать всегда больше денег с собой на расходы, чем 600 злотых. Хотя бы 800, чтобы каких-то 200 злотых у вас была хоть какая-то подушка безопасности минимальная. Но если уже 600 злотых, поймите меня правильно, это прожить на месяц, чтобы питаться более-менее нормально. Если сидеть на ролтонах на хлебе с солью, вам может там и 150 злотых хватит, не знаю, я не пробовал так. Потому что, поверьте, здоровье превыше всего. Угробите желудок, подхватите язву, потом на лекарства отдадите гораздо больше, чем 600 злотых, поверьте. Что ж, друзья, надеюсь, ответил я, что ж, друг Александр э, Тихонский, надеюсь, ответил я на твой единственный вопрос, на три твоих вопроса, которые были более-менее вменяемые, заданы за последние два месяца. Спасибо тебе за это. Что касается моих будущих выпусков из плейлиста, Антоха отвечает, то не знаю, как часто они будут выходить, потому что такая ситуация, как я уже в начале ролика говорил, плащевная, складывается в комментариях. Люди э, вопросов отдельных задается очень мало. очень мало. Очень много вопросов таких повторяющихся в плане визы, какие есть вакансии, есть ли вакансии для семейных пар. Вот, поэтому я их здесь не рассматриваю в данном обзоре. Ну и очень много грязи пишется, уже даже мысли есть о том, что подключить комментарии. Ну ладно, отключать не буду, но буду вас просто банить. Кто пишет маты, кто пишет грязь в комментариях, автоматически бан, друзья. Ответы вы от меня не дождетесь, в диалог я с грубянами не вступаю переговоры с грубянами не веду, так сказать, сразу бан и все, до свидания, свои там эти пошлые мысли выкладывайте там где-то на других каналах, вот. Ну что ж, друзья, если этот видос был для вас полезен, не забывайте ставить под ним пальцы вверх, также делитесь ссылками на мой канал с друзьями, заинтересованными в жизни и работе за границей, и во всем, что с этим связано, и в частности в Польше, конечно же. Ну и, конечно, не забывайте писать свои интересные вопросы в комментариях к этому видео, и обязательно на них отвечу в своих будущих видеороликах из плейлиста «Антоха отвечают, но если эти вопросы будут действительно интересными, только в этом случае они попадут в данный. Обзор. Также не забывайте подписываться на мой канал и советую настоятельно подписаться на канал э, Польского агентства по трудоустройству Проект Плюс, где вы также найдете э, кучу полезной и интересной информации, связанной с жизнью и трудоустройством в Польше. Так вот, ссылочки на эти каналы вскоре появятся по правой от меня стороне экрана, ссылочка с, с кружком в виде моей фотографии будет в верхней части вашего экрана, в правом углу от меня. Еще ниже будет ссылочка на канал проект плюс ну а в левом нижнем от меня углу что самое главное как я уже говорил ранее и вот уже наверняка появилась ссылочка э, на мой официальный сайт work and life где вы найдете списки всех актуальных вакансий в польше на любой цвет и вкус так что посещайте обязательно ну а на этом у меня все с вами был антон белюк и канал work and life до скорых встреч в польше друзья пока